Европейский парламент в итоговой резолюции апрельской пленарной сессии предложил отключить Россию от системы платежей Свифт, если военное наращивание в будущем перерастет во вторжение на Украину. ЕС должен дать понять, что цена такого нарушения международных прав и норм будет серьезной. Настаивает, что в подобных обстоятельствах импорт нефти и газа в ЕС должен немедленно прекратиться. Россия должна быть отключена от системы платежей Свифт. Все активы в ЕС, близких к российским властям олигархов и их семей, необходимо заморозить. Визы должны быть отменены, говорится в документе. При этом Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель накануне признал, что Свифт – это международная частная организация и у Евросоюза нет компетенции на отключение России. В резолюции ЕОП также отмечается, что Брюссель должен сильнее поддерживать гражданское общество, усиливать контакты между народами, проводить четкие рамки для сотрудничества с российскими государственными субъектами. Депутаты подчеркнули, что любой диалог с Россией должен базироваться на уважении международного права и прав человека. Европарламент призвал ЕС снизить энергозависимость от России и остановить завершение трубопровода «Северный поток-2». Речь в документе идет также о судоходстве в Керченском проливе.